Всем Киви, с вами Биви! Многие из вас наверняка слышали о сериале «Чернобыль», а некоторые вовсе являются его поклонниками. На данный момент вышел всего два сезона по 8 серий, второй сезон снимался в Калифорнии, если кто не смотрел, то обязательно посмотрите, а те кто в курсе, садитесь поудобнее, ведь отныне в этой рубрике мы будем раскрывать секреты третьей, финальной части Чернобыля. Перед началом видео советую вам подписаться на канал Кати Калининой, скажу по секрету, там даже есть видео со мной, обязательно зайдите, ссылочку на канал и даже на инстаграм, вы найдете в описании. Удержать все тайны новой части в эпоху интернета очень тяжело. Информация то и дело утекает в сеть. Например, Константин Давыдов, Анвар Лайф и Сергей Романович начали выпускать на своих каналах влоги со съемок. И как бы они ни старались скрыть важные моменты, это у них не совсем получается. Я разглядел несколько моментов, которые помогли мне выстроить некоторую часть сюжета. Начнем с видео, снятого для комик-кона, где создатели официально объявили о старте съемок. В этом видео все герои одеты так же, как и в первом сезоне. А это, как вы поняли, означает, что герои все же смогут вернуться обратно. Идем дальше. В одном из моментов мы замечаем кинохлопушку. Там можно разглядеть надпись «115ВС-1», где «115» — это номер сцены. А «ВС-1», как мне кажется, версия «1». Ведь, по сути, будет три фильма. То есть три версии финала и сюжета. В первом влоге Костя Давыдова мы видим этот же день съемок. Дальше нам показывается полицейская машина. Как думаете, для кого? Конечно же, для подкастера. Ибо кто это еще может быть? Эх, Костя, спалился. Но дальше еще интереснее. В своем недавнем ролике Костя Давыдов сказал, что его герой будет находиться в эпицентре взрыва. Взрыв, в эпицентре которого находится мой персонаж. Как думаете, возможно выжить в такой ситуации? Антонов говорит: нет, поэтому для съемок создателям потребовались лаборанты в морге и посетители на кладбище. Что? Паша погибнет? Масло в огонь подливают новые актеры проекта: Владимир Ильин, Сергей Дрейден и Евгений Сытый. Кстати, последний уже играл во втором сезоне дядю Володю, соседа Паши. Все эти герои больше похожи на родных и близких родственников Паши, которые, вероятно, и будут сниматься на похоронах. Но это только мое мнение. Так погибнет Паша или нет? Быть может, одна из версий будет с печальным концом? Свое мнение пиши в комментариях. Перейдем к влогу Анвара Хлиллаева. Как видно, снимают в каком-то доме в лесу, внутри которого, скорее всего, лаборатория ученого, о чем нам говорят различные приспособления. Есть вероятность, что потеряв Пашу, они захотят все изменить, найдя другую машину времени, ведь ту, которая была, сломал Паша во втором сезоне. Ну а на этом пока все. Ставьте этому видео лайк, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые расследования. Обязательно пишите в комментариях свои предположения, лучшие из которых окажутся в следующей части. А с вами был Биви, всем покиви!